В нашем с тобой творчестве есть какая-то идея? Вот, Конечно можешь... есть, как минимум. Минимум идея в качестве собраться и предложить людям то, что можно сделать гораздо мы дешевле. Даем вот. Мы даем людям какую-то информацию? По-любому, хоть как ни Людям Мы даем вам какую-то информацию. Ты тоже вот ценники озвучил. Да. И за эти ценники хуй кто купит, блядь, то же самое, нахуй, в магазине. МРЦ, МРЦ в 230 М рублей. Максимум, ну, минимум, блядь, вы 100% накинете, минимум купите, блядь. Это вот более-менее качество Просто, просто водку надо. Просто вот Не фрукт. А тут чистый алкоголь. Витаминизированный алкоголь. Да. Да. В этом кайф. В этом кайф. В этом кайф твои идеи. В этом кайф. Почему это все варится и работает? Польза и вред сбалансированы. Вред. Ну как вред? Вред. Вред. Вред. Вред. вред? Ну слушай, вред мы не снимаем. Вред алкоголя, он всегда имеет. Вот Чрезмерное употребление, ребята, Мизра. Мы да. с нами об этом знаете. Мизрав всегда бред